и Янукович был вынужден покинуть. Тогда последние сводки происходив, происходившего на Майдане и прилегающих улицах, сообщал наш Сапкор Александр Балевский. Именно он и теперь записал интервью с теперь уже бывшим президентом Украины Виктором Януковичем. Смотрим. Игорь Владимирович, вот прошу ровно год с момента, когда вы были вынуждены покинуть страну, достаточно время для того, чтобы взвысить все эти решения, которые вы принимали во время Майдана, событий. А почему до последнего момента, когда уже будем захватить?